Здравствуйте! Сегодня 2 марта 2020 года. Канал Народовластия, программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир. Вещаю из дальнего зарубежья. Напишите, как слышно, как видно. А. Так. Вячеслава. Да Дай по нервам. А так так так видно слышно отлично очень хорошо что видно слышно так что поехали тут у нас огромное количество сегодня всяко разных вопросов вот первый мы смотрели студию на колесах, вот эту и даже дали задаток так что я прошу, так сказать, людей ускориться, потому что человек, конечно, очень вменяемый, хороший, но он же не будет ждать вечно, как у нас с адвокатами получилось, поэтому скиньтесь, кто сколько может, и я думаю, что мы к концу недели или, может быть, на следующей неделе возьмем студию, хотя, честно говоря, как-то даже страшновато в условиях коронавируса, но как-то будем ездить в противогазах, значит. Вообще интересно, все видно и слышно, очень хорошо. Так что подписывайтесь в том числе на телеграм-канал «Народовластия новости», подписывайтесь на авторский канал Вячеслава Мальцева, я там немного публикую, но в общем-то какие-то вещи личные, так скажем, в том числе. Так. Привет из автобуса. Привет. А у нас же 3 марта, у меня день рождения, пишет. Так, кто это? А, не могу прочитать. Мисс. А вот так. В общем, в любом случае, мисс, поздравляем от всей души. С днем рождения, счастья, здоровья и надеюсь, что следующий день рождения уже в свободной России, потому что все к тому идет. Видите, все прикалывались по поводу каких-то событий, да, они эти события идут полным ходом. Дядя Слав, пранкеры по WhatsApp сообщают 200 тысяч зараженных по Москве, мне кажется, паника преждевременная. Ну, паника, конечно, преждевременная. Паниковать, в общем-то, вообще нет смысла никогда. Может быть, есть смысл создавать панику, а самому паниковать не нужно ни в коем случае, даже если 200 тысяч и 200 миллионов. Какой смысл от паники? Ну, вот если вы сами будете паниковать, что изменится в окружающей реальности? Меньше зараженных станет нет. Вы просто сами себя напугаете значительно больше, чем стоит и будет совсем все плохо. Поэтому, я думаю, сегодня мы поговорим про вирусы, про все эти, но я думаю, что э, самим паниковать точно не нужно. Хотя вирус будет, и кто-то будет болеть, и сильный вирус его даже болеет. Помните, от прошлой испанки Яшка сверлов помер. То есть, а он был на тот момент, наверное, ну, если не второй человек в стране, в государстве, то третий, кто там, ну, э, Ленин, Троцкий, да, и Свердлов, я думаю, даже, может быть, второй, я думаю, после Ленина, потому что даже чисто по должности, вот. и это его не уберегло, и это не пули а и Каплан, так... И вот, значит, просит меня сообщить, что подписывайтесь в Телеграме на э, наш канал. При этом, что если у вас какие-то сомнения э, по поводу безопасности, обязательно берите, э, закрывайте номер, чтобы вы, возможно, было только по никнейму увидеть без всякого номера. Включайте функцию скрытого, значит, номера. Э, берите в интернете есть левые такие нематериальные симки, то есть можно оплатить э, симку, которой фактически, в общем-то, нет, и через нее в интернете действовать. То есть она есть в виде номера, ее нет в материальном виде. И пишите через VPN. Вот это все, что меня попросили сказать с точки зрения безопасности. Потому что мы, конечно, от себя гарантируем безопасность, но мы не такие, как бы, головастые хакеры, чтобы можно было защититься на 100%, хотя Дуров утверждает, что Телеграм никак не взломать. Так, Арест Тинькова, прокомментируем, Арест Тинькова. Слава, приветствую, предлагаю, вот пишет мне человек, предлагаю в твоих эфирах начать, а, и еще хотел сказать по поводу волонтеров. Спасибо большое откликнувшимся. Всем я написал, кроме, значит, вот тех, которые откликнулись в воскресенье. Поэтому прошу, ну, в смысле, выходные. вот Все, которые там за пятницу со всеми связались, всем все передали. Многие уже действуют, работают, это хорошо. Вот сейчас закончу эфир откликнусь э, тем кто выходные писал и там набирал и так далее и э, прошу еще те кто может работать с волонтерами э, подтягивайтесь э, то есть мы сейчас организуем э, такие группы и, и нужно понимать если это люди Значит, в России, то тогда действуйте как-то анонимно, если это за рубежом, можно действовать абсолютно открыто, и даже нужно действовать абсолютно открыто, чтобы не воспринимались как боты, тролли и так далее. Ну, в общем-то, это желание каждого, даже тот, кто за рубежом, может действовать анонимно. Слава, звука нет, как же звука нет, когда я вижу, что он есть, и все пишут, что есть и вот, слава приветствую, предлагаю в твоих эфирах начать обращение к лидерам и идеологам антипутинских движений Навальный Камикадзе, Сотник Ходорковский, Сулакшим Бондаренко и так далее. Нужно их перечислять по фамилии, прямо в каждой передаче повторяет это обращение и так далее. И что, в общем, я должен призвать всех, чтобы они призвали свою Пасту не ходить на выборы, а вернее в этот день выйти. На выборы не ходить В этот день выйти И э, значит стоять С листочком с пустым формата А4 ну Не знаю, в общем-то неплохая идея Если бы все это сделали Но я точно призывать никого не буду Никаких, я могу призвать народ Это сделать Но я не могу призвать Кого-то там, тем более Определенной фамилии Мне сильно не нравится да? Понимаете, каждый сам к себе Мальчик, понимаете то есть я могу отвечать за себя и сам себя призывать. И я рассматриваю последнее время вообще так, а, а, все, что связано с Россией, что звезды нам не нужны, нам народ нужен, нам нужны люди. Звезд у нас и так достаточно, да? Нам нужны люди. А кого там призывать, ну, услышат они этот призыв. Я призываю... Лично, вот я, Мальцев, призываю ни в коем случае не ходить на это голосование срано. потому что именно это Путину и надо. А все остальные должны сами за себя отвечать. Звук громкий, ясный. Спасибо. Вот интересно, посмотрел я, то забыл, а мне вот люди трясут, говорят, а что ты раньше писал, вот скажи нам, вот 1 марта, 2011 года, интересно, СМИ написали, фальшивый внук Назарбаева приговорен к девяти годам колонии, и я тогда пишу, интересно, на сколько лет тогда потянет настоящий, вот в условиях, когда ныне настоящий внук Назарбаева так обозначился в информационном мире, даже очень, очень интересно это, или... Вот Медведев создал комиссию 1 марта 2011 по переаттестации руководства МВД России. Я тогда пишу, обратите внимание, никто не говорил тогда близко про миллиардеров, ментов. Я пишу, вот так наживаются самые большие состояния в государстве. И если эти комиссары, ну, в кавычках, конечно, не миллиардеры, то обязательно ими станут. Хотя, если они не миллиардеры, как они попали в комиссию? А вот такие вот интересные вещи. Так... Путин тогда 1 марта 2012 года перед выборами сказал, оппозиция может грохнуть на митингах кого-то известного и обвинить власть. Интересное совпадение. При условии, что ровно через три года да, убили Бориса Мин Немцова. Правда, не на митинге, но прямо у Кремля. Так. Все уже позабыли про такие высказывания Путина. А, в общем-то, интернет все помнит. Даже я забыл, если честно. Я тогда написал, и кто-то мог подумать, что не он взорвал давма и травил полонием. Вот. И... Ну, тут я вот как бы юридические выкладки делаю. Пишу, что беззаконие норма жизни. Полиция пресекла несанкционированную акцию по раздаче палаток. Я пишу, а будут вязать те, кто несанкционированно дал сигарету или спичку? Вот уже и раздача палаток стала преступлением. Все Сегодня произвол нормы жизни. Если они не исполняют свои же законы, то нам зачем это делать? Вот тогда, пожалуй, впервые прозвучал этот тезис о том, что мы не обязаны исполнять их законы, тем более, что они сами их не исполняют. И, ну, не хочет власть соблюдать свои собственные законы, так пусть перепишет их и исполняет любые, которые примет, но она и этого не делает, да, вот видите, это то, о чем мы всегда говорили, что они могут любой декрет, любой императив нам навязать, но они этого не делают, они принимают законы, которые вроде бы э, выглядят как человеческие, но сами их не исполняют, Так И вот 2 марта 2012 я пишу, если зло не наказывать, оно восторжествует, в России сегодня так и случилось, я считаю, что у нашей страны нет будущего, если Путин за все свои художества не предстанет перед справедливым народным судом и не понесет заслуженные наказания еще на этом свете. Подчеркивает, 2 мая 2012 -го года. То есть да, Тогда уже так стоял вопрос. Когда говорят, вот он там что-то сказал к выборам 2016 -го года Путина на коло. Это неправда. Я все время это говорил. Так. Это интересно тоже 13-й год, 1 марта, дураки в России это целое сословие, Это послед... последователи особого философского и религиозного мировоззрения, раньше дураки в России верили в доброго царя, а теперь они верят в честного царя, только дураки не видят, что развитие по-путински это как, когда жизнь в России с каждым днем все лучше и лучше, а с каждым годом «Все хуже и хуже». Потом это выражение, если вы помните, применялось неоднократно. Вот я иногда даже сам забываю, думаю, да как хорошо люди сказали. Да? Вот. И в Маркском районе, тоже 2013 год, поменялась власть. И это пишут СМИ. Я пишу, если только там пал путинский режим, а если нет, то власть не поменялась. То есть это тезис о всеобщей смене власти, о всеобщем беспределе, который творится по всей России. Так, ну тут вот Путин поруч, получил право начать военную операцию против Украины 1 марта 2014 года. Это вот э, тем, кто по поводу Украины что-то мне предъявляет. Я пишу от народа или от инцитата из Совета Федерации. Ну инцитат – это конь Калигула, которых сам и назначил. Похоже, Вова окончательно рехнулся. Что это? Комплекс Наполеона, бред, величия, страдание пожилого сына-уборщица или старческое слабоумие? Кадыров в то время пишет, говорит, вернее, Россия не позволит отдать Украину в руки бандитам. Я отвечаю, а Чечню кому Россия позволила отдать в руки? Академикам? Медведев назвал новый руководство Украины результатом вооруженного мятежа. Я пишу, мятеж это если проиграли, а если победили, это революция. Ну, это уже такой всеобщий тезис, даже э -э, стихотворение на этот счет, помните, у Роберта Бернца есть. Вот, и... Так, так. Ага. Вот тоже такой тезис интересный в то время прозвучал. Путинцы говорят, то, что мы вас грабим и лишили вас всех норм, это, а, а, всех прав, это норма. А то, что вы против, это экстремизм. Безнаказанность – мать беспредела. Поэтому, когда придем к власти, введем для путинцев, кто, кого не посадим, налог за ущерб России. Это, 2, это 24 февраля 2014 года такое. Тогда же неизвестные привязали гранату к машине гендиректора Росцирка. Я пишу, похоже, это какие-то клоуны. Думаю, Янукович это такой микро-Муссолини, а его дружок Путлер, микро... Путин, микрогитлер. Спасти микро-Муссолини микро-Гитлер поручил какому-нибудь микро -скорцени. Каждая тварь в президентском кресле должна помнить, что ты, как Чеушеску, можешь присвоить псу звание полковника, но потом сдохнешь, как пес. Вот это вот очень, мне кажется, стоит такие вещи вспоминать. Почему? Не, не, не потому, что нужно говорить, что там а, Мальцев какой-то великий и так далее, а чтобы было все понятно. Кто и где, когда был, на какой стороне и в каких окопах. Так. Так, так, сейчас посмотрим, что тут. У Харингтона есть про Да, у него мятеж всегда закончен неудачей, в противном случае его зовут иначе, но в переводе Маршака, естественно ладно, так и вот 2 марта 1855 года умер Николай Первый. стоит это вспомнить, вы понимаете когда такие вещи как-то вспоминаешь что жизнь становится яснее и понятнее вот представьте, умер Николай I, тогда в 1855 году шла Крымская кампания, да, и как войска узнали, знаете, как войска узнали о том, что государь умер, остановили англичане сражение, подняли флаги остановить. Огонь. И, высл... и высылаем, ну, оставите огонь, высылаем парламентеров. Выслали парламентеров, и те рассказали, что умер государь. Гонец из Санкт-Петербурга прискакал только через две недели рассказать войскам, что государь умер, а они уже это прекрасно все знали. Понимаете? Потому что англичане все переслали по телеграфу. То есть крымская компания в то время... То есть, Николай I власти в то время крымская кампания. Это парусные корабли, которые пришлось затопить, чтобы не прошли пароходы противника, да, это капсульные пистолеты и ружья, да, Капсульный, капсульные пистолеты против револьверов Лефаше. Да? Уже револьверы Лефаше. 1953 -го года у французов. Капсульные ружья против э, винтовок Энфилда. Да, и с такой винтовки как раз э, Нахимову застрелил снайпер. Представляете, то есть полный развал. И, и почему это происходит? Почему ничего нет? Полная жопа. Да? Почему в России всегда все в жопе? Да? Помните, как перед смертью государь говорит Николай I Александру цесаревич, который потом стал Александром II, он говорит, во всей России, Саша, только двое человек не воруют, ты и я, понимаете? А вот сейчас совсем все плохо, потому что если раньше цари не были ворами, да, то сейчас царь вор в России, представляете? То есть, тогда была полная жопа, потому что все воровали, ну хоть царь не воровал, тогда хоть что-то можно было сделать. А сейчас как раз царь самый главный вор. Поэтому эти вещи надо помнить, вот именно в таком ключе. Да? Помните, как Александр Треть, когда улетел на паровозе, у станции Борки, да, и когда вылез из-под обломков, стал разбор полетов, устраивать 19 трупов, кучу пострадавших, и все кричали: там теракт! Ну, понятно, что если бы царь сказал, да, это теракт, там сразу бы притащили кучу террористов, как сейчас притаскивают. Да? Но он сказал, красть надо меньше было, понимаете. И все. И террористов сразу не нашлось нашли стрелочников. Вячеслав, у 20 тысяч человек на марше уже показатель, как вы считаете, о чем речь, я не понимаю. Вот. Но. Я, честно говоря, пытаюсь переварить, что меня спросили, про какой марш. Да, был марш Немцова. Сколько там людей было, я не знаю. Но ну, говорят, около 40 тысяч. Я вот в этот момент ехал в машине, как раз э, по поводу студии на колесах. Мне пришлось ехать, договариваться, давать задатки. Это достаточно далеко под Париж фактически. Поэтому ну, вот э, я собственно, Ну, я видел картинку, меня не видно было, я видел картинку и комментировал по поводу этого марша. Ну, в общем-то, все как обычно. Я бы не сказал, что это был какой-то очень большой марш, но я бы не сказал, что очень маленький. Когда говорят, что протестная активность спала, конечно, нет. Конечно, те люди, которые ходили на протесты, они сейчас не ходят, особенно подготовщики. Но это не значит, что они отказались от желания свергнуть Путина. Они выйдут и выйдут как раз в то в тот момент, когда это будет нужно. Так, вот по поводу коронавируса интересные вещи. Меркель собирала какое-то совещание. Министр ей протянул руку, министр внутренних дел на видео есть очень интересно. Она, вернее, она министру внутренних дел протянула руку, да, а он не дал руку из-за коронавируса. Покажи котика. Ну, где-то они тут бегают прохладно, там ветер воет. Так что. Так. Какой он царь, он изношенный стерка четверка механизмами, которым он не владеет, он только э, приворовывает больше, чем ему разрешили хозяю. Ну, насчет хозяев, вы, вы вот точно знаете, что у Путина есть там какие-то особые хозяева. Мне кажется, он абсолютно четко лавирует этот двойной и тройной агент, и он, как и все КГБшники, то есть работает на всех, на кого только можно, а служит только самому себе». Так он устроен, этот Путин. У вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус. И тут очень интересно, вернувшийся из Италии россиянин, это сейчас я вам скажу, как его зовут, господи. ай яй яй тут. куда-то он у меня пропал. Ну, наверное, не надо, значит, называть его по имени, значит, он не, не очень не очень захочет. Вот этот самый россиянин, который вернулся из э, Италии, помещен был в Боткинскую больницу, всех его родственников собрали обманом, сказали, приедут на дому, сделают анализы, сами схватили и притащили, у родственников у него ничего нет, а его самого загнали в палату, ну представьте, то есть он первый, говорит, первый человек с коронавирусом. И куда он попадает? Он попадает в палату, где уже полно людей. Если у него коронавирус, как его можно помещать вот в палату к тем, у кого нет коронавируса, значит его помещают в палату к тем, у кого уже есть коронавирус. И это говорят, что он первый. А они какие? Нулевые что? Получается. Очень странная ситуация. И вот он сам уверен, что он как раз в этой палате и заразился. Но я тоже, кстати, не исключаю. Поэтому, то есть там тоже гарантия. Если он в Италии не заразился, то там он гарантированно заразился. В Питере госпитализировано 26 человек с подозрением на коронавирус. Ну, говорят, гораздо больше. В общем, чудес не бывает, да? То есть мы говорили, что только дело времени, пандемии этого вируса, дело времени. Вот она началась уже везде. Ну, то есть реально можно назвать, что это не эпидемия, это пандемия, потому что она идет везде и потому что она коснулась массового сознания людей, такого всеобщего сознания человечества. Вот в Саратове Сильно очень город напугался после того, как были опубликованы фотки из Кировского района, из поселка, значит, как он там, Солнечные 2, да, называют, потому что это Ленинский район, а это Солнечный 2, я так понимаю, вот, и... Там человека выводит наряженный такой э, врач. Ну посмотрите, я у себя на канал э, сбросил авторский канал Вячеслава Мальцева, там фотографии это есть. Видно, как скорой помощи э, врач э, такой в боевых доспехах э, кор от, от коронавируса до защищающих э, подводит какого-то человека, ну, предположительно больного. Весь город очень сильно испугался, но это не мешало этому всему городу пойти на масленицу. Кроме всего прочего, мне говорят, что нет вот э, китов вот этих, то есть э, тех э, растворов и препаратов, при помощи которых диагностируется этот самый коронавирус, поэтому вполне возможно, что коронавирус есть у многих просто, ну, его невозможно диагностировать, потому что нет вот этих самых китов или как они там называются. Так, кота в студию. А зачем кота? А, а, так. Вы считаете, Эрдоган разобрался с курдами в Сирии, почему он собирается только разобраться? Нет, конечно, не разобрался, он даже отчасти это не сделал. То есть, то, что собирается устроить там Эрдоган, это понятно, что он собирается устроить геноцид. Вот, и... Путин заявил о негативных последствиях в экономике из-за коронавируса, представляете, такие вот будут негативные последствия, говорит, хотя понятно, что без всякого коронавируса экономики в России нет, она умирала уже неоднократно, ее убивали, она как птица феникс возрождается за счет того, что ресурс огромный неисчерпаемый ресурс нефти, газа, Советский Союз оставил всякие трубы, по которым идет этот нефть и газ, и даже дурак Путин, в общем-то, чувствует себя нормально, потому что бабло постоянно падает на него, бля, золотой дождь на него льется, бля, не тот, к сожалению, вот, и вы помните уже, кто там экономику России подрывал, Соединенные Штаты подрывали, ипотечный кризис в Соединенных Штатах подрывал, там враги, всякие древляне, татар-монгольская ига, хохлы, пятая колонна, сорос, кого еще забыл, там рептилоиды, жидмасон, все... Ну, кого-то официально подрывающего экономику, так сказать, демонстрирует, то есть это слетает с языка Путина и Медведева, а кого-то всякие Федоровы и прочие там сволочь значит, вставляет. На самом деле, конечно, виновниками... Уничтожение экономики России является Путин и его шобла, и даже при том, что они абсолютно бездельные, при том, что они абсолютно вороваты и воруют абсолютно все, да. При этом все-таки экономика существует за счет того багажа, который создан нашими предками, то есть за счет Российской империи, которая отвоевала такую территорию, за счет Советского Союза, который дырки там наделал из этих дырок, теперь льется нефть, газ и все остальное прочее, сделали всякие карьеры, разрезы, шахты. И, и, и, в общем-то, все можно добывать и продавать на Запад, что, собственно, Путин и делает. Вот. Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад. Да И сказал, что есть определенные технические сложности ну, по поводу перечисления им денег и прочее. прочее Но вот он сегодня взялся и он все решит. Вот, представляете, 20 лет назад они погибли. 20 лет у власти Путин, даже больше 20 лет. И он сегодня только взялся. И обязательно всегда он обещает что-то решить. Да? Почему-то всегда в будущем. Я вот решил, 20 лет мне не хватило, а сейчас вот хватит 20 дней, я решу. Представляете, какой козел. А, а еще вот у меня вопрос, о а чем Кадырова-то к родственникам не взял? Ну, привез бы герой России Кадыров, сказал бы, вот смотрите, какой герой России Кадыров, он вам сейчас расскажет, там, как, воспоминаниями поделится с вами, с родственниками. А? Представляете, вот этот вот мразь Путин приезжает и начинает рассказывать о том, что внешние какие-то враги там убили, спровоцировали, все сделали, из-за этого вот, и десантники погибли. А Кадыров у него герой России во главе Чечни. Ну, хочется просто. И я вот не знаю, как эти родственники, ну, наверное, слушали это все. И ничего ему в ответ не сказали. А потому он так себя и ведет, что никто не плюнет ему в рожу, никто в ответ ничего не скажет. Вот нашелся один из этих родственников, подошел, харкнул бы этому подонку в рожу. Все, пиздец Путину. Это хуже пули. Вот представьте, любой подходит вот такой, а он же может не объявлять об этом. Да уже не, может не говоришь, он ненавидит Путина. Подошел Путин в рожу, все, нет Путина. Вот такой родственник вот этих погибших десантников плюет и нет Путина. Он его одной харкотиной убил, не надо его стрелять, не надо его взрывать, просто плюнуть ему в рожу в его поганую. В на митинг в поддержку президента Владимира Путина пришли 8 человек. Удивительно, как 8-то пришли. Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию. Да, оказывается, никто и не знает, какие поправки он внес. То есть он внес поправки, но какие не знают. Знает, вот Володин комментирует, что там про Бога будет. Да, помните, как... Сколько я... Как это... Да? как Бог со мной так мог поступить, когда я столько для него сделал, да, вот, так и Путин рассуждает, видите, Бог вот Бога даже решил переиграть Вову, да, то есть, опять вот, решил всех переиграть, включая Бога, молодец, конечно, и вы знаете, вот, я честно вам скажу, я всегда думал, что Россия великая страна, не только по размерам великая, и не позволит себя изнасиловать какому-то карлику, да, Оказалось, что все получилось, да, и народ России, который карлик трахает, говорит, это на самом деле не карлик, а великан, просто это такой карликовый великан, это такой не настоящий, как помните в этом соответствующем фильме Марка Захарова, вот карликовый великан такой будем, блядь. Слава, а что же ты не плюнул? Ну, не был я допущен до Путина, чтобы плюнуть. А вы понимаете, если бы это я сделал, когда я последний раз его видел, когда там, в 2001 году, что ли? Ну, наверное, как бы это не взымело никакой силы. Кто такой Путин был в 2001 году, в декабре 2001 года? Да нет никто еще. Он еще не был тем Путин. Так что никакой бы это силы не взымело. А, то, что я сделал, это разве не плевок в рожу Путина? Предложение на центральном телевидении посадить Путина на кол. Я согласен, они могут не плевать в рожу Путину, все, кому дают там где-то в прямом эфире выступить, но пусть скажут, дайте Путин на кол посадим по решению трибунала, по приговору. Я думаю, что это будет не хуже. Так что, когда вы сравниваете, вы все-таки анализируете немножко поведение того человека или другого, да, что делал Мальц все эти годы, да? сидел там, вам рассказывал только по, по, в интернете, что ли? Нет. Слава интересую, твое мнение про правительство Литвы, но прежний президент Дали была самым последовательным врагом Путина, и слава Богу, нынешний, я так понимаю, президент Литвы придерживается этой линии, за что мы ему очень благодарны, может быть, он не так... Ярко это проявляет, но не замечен вот в том, в чем замечены все остальные. Так что большое спасибо, и большое спасибо литовцам за то, что у них такая власть правильная. Так что, видите, вот Бога Путин уже считает, наверное, переиграл, Бог ему должен. Там что-то будут писать в статью 67 седьмую внесут поправку Российской Федерации Объединенной Тысячелетней Истории, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. А какие интересные идеалы они нам передали, предки? Какие? В коммунизм веру? В, царя, в веру в царя и отечество? О чем идет речь? Какие идеалы нам передали предки? Религию православную. Это идеал. Гудяев со своей шоблой. КГБ? Так что я не знаю, какие они там... Какие есть русские идеалы, которых нет общечеловеческих. А? Это на предки передали? Это общечеловеческие идеалы. Так что опять даже здесь они как-то очень себя ведут. Некорректно, мягко говоря Слава, а ты с кем это говоришь? А, сам с собой У меня такое ощущение, Вадим Марков, что я всю жизнь говорю, блядь, сам с собой Такое ощущение, что я сдвинутый по фазе блядь, Дурак Вот ты знаешь, Вадим Марков, почему меня ненавидят либералы? Хочешь честно? Потому что я сумасшедший, по их мнению ну, представь, человек 13,5 лет во власти был, и у него нет миллиарда долларов. Всего одного миллиарда долларов. Хотя бы одного миллиарда долларов. Более того, у него нет даже миллиона долларов. Ну, посмотри, самые, самые честные либералы, они, ну, как минимум, там, миллионеры, да? Или мультимиллионеры, или миллиардеры. А у мальцева нет ничего, понимаешь? Поэтому, ну, как, вот все люди, которые рассказывают о либеральном будущем России, как они могут договариваться с Мальцевым, так он и у них все отберет, понимаете, если он такой. Поэтому, конечно, Мальцев разговаривает сам с собой, сам с собой разговаривает, понимаешь, большинство не слышит и не может услышать. Потому что большинство слышат, вот Путина прекрасно слышат, но они понимают, они также грабили и воровали. Они слышат этих либералов, они тоже так же, ну нормально, да, почему бы и нет. Но мальцы вот они не слышат, потому что мы внутренне не совпадаем, понимаешь, как в Тетрисе, блядь, ну не совпадаем мы внутренне. И это сразу чувствуется, сразу же ощущается. Вот эта фальшь, она ощущается мгновенно. Когда человек, да, мы там за все хорошее, против все плохого, а у самого там, блядь, дворцы, там, я не знаю, заводы, газеты и пароходы. Ну да, ну хороший парень, конечно, но если ты такой честный, почему ты такой богатый? Революция предсмертные судороги государства. Ну, революция как раз это то, что добивает государство, уничтожает государство. И государство, государству, собственно, не имеет никакого отношения. Государство — это объект посягательства революции, понимаете? Слава, если бы ты был миллиардер, ты бы смог снайпера нанять. И если бы я был миллиардер, то я бы нанял тогда телохранителей, чтобы они его защищали. Вы же понимаете? Вы же понимаете? Зачем миллиардеру убивать Путина? Какой смысл миллиардеру убивать Путина? Если у человека миллиард, то он во многом благодаря этому Путину получен этот миллиард. Вот такие... И пишут, что сейчас будет вербовка, идет, вернее, для голосования 22 апреля, что вот мне скинул день, деньской такой, вот мне скинул из Твери, значит, просветите публику, и прикрепил скрин, что, значит, собирают по 20 тысяч рублей, дают за 5 дней, чтобы ходить по домам там и в общем то проводить эти самые голосования они же понимают что люди могут проигнорировать вернее сто проигнорируют это голосование ну надо ходить по домам по домам пришли и вы иванов ну ка давайте голосуйте и так далее то есть люди боятся таких вещей у меня в свое время была одна корка такая огромное количество не пришло голосовать, когда я избирался первый раз. То есть, если бы я не избирался, выборы не состоялись. Проголосовал 25% с небольшим совершенно. Но ну, большая часть, слава Богу, проголосовала за меня, и я стал депутатом. А потом были следующие выборы, и я понимал, что ситуация сильно не изменится, и придумал, как вытащить людей, которые никогда не голосуют, которые ни разу не ходили на избирательные участки. И вот, слава Богу, э, вот эти ребята, там типа Володина, проспали этот момент. Тогда, тогда я вытащил всех на голосование. Как раз тех, причем, которые никогда не ходили голосовать. Я их вытащил, они пришли, проголосовали. И, слава Богу, они проспали, потому что я вижу, что они это не применяют. А это настолько простой метод вообще просто. И почему-то до сих пор никто не додумался. Я додумался в 90-е, в начале 90-х. Думы, но я не думаю, что он захочет стать. Хотя, может быть, если он там э, структурирует таким образом эти поправки, они сами пока не знают, кем он там хочет быть, да? Он хочет быть царем, а как это сделать, не знает. Если его поставят руководить Думой, помимо того, что он там госсоветом, советом безопасности руководит, еще поставят руководить Думой, надо проводить заседание Думы. Это парламент, представляете? И вот тут совсем все плохо, да, потому что это быстро, ему очень быстро надоест, наскучит, так что навряд да, ли он это будет делать. Те, кто говорят, что, скорее всего, вот все разворачивается в пользу того, что он там председателем Думы станет и вся власть в Думу уйдет, навряд да, ли. Там чисто даже формально просто надо каждый день торговать Хари. да, это очень утомительно, я вам скажу. В Саратове на кирпичный завод завезли 10, 100 китайцев для обучения, а что китайцы, мне кажется, они уже с кирпичом в руках рождаются, что их учить на кирпичном, что может быть такого на кирпичном заводе, чего, чему нельзя научить китайцев по интернету. Вячеслав, спасибо за кон контент, как вы относитесь к Невзору, хорошо отношусь к Невзору. И в Бурятии украли газель, до которой шаман планировал путешествовать, то есть вот так, так путешествие закончилось, не начавшись, по крайней мере, на газели, то есть сейчас будут, наверное, применять какой-то другой, другой метод для путешествия. Школьники, подозреваемые в подготовке массового расстрела <саспорщик> в Саратове, да, были, э э так сказать, ну, их навестили в СИЗО, они арестованы, их навестили общественники, и общественники охренели. Оказывается, эти школьники просто фантазировали, их обижали в школе, они фантазировали о том, как они там кого-то будут стрелять, убивать. Никаких средств для этого у них не было. А потом какая-то девочка их знакомая повела их в бомбоубежище. И там они нашли, вернее девочка нашла обрез без патронов. Они схватили этот обрез, бегали, а после этого их там же и задержали с этим обрезом, привезли и всю ночь кололи. Ну и к утру они рассказали, что они хотели там всех убить, застрелить и так далее. Обратите внимание, все то, что я говорил, это чистка КГБшная разводка, и в данном случае роль девочки интересна, вот этой вот, случайно это или не случайно. Я думаю, я думаю что, ну, такие вещи мы узнаем только тогда, когда режим этот падет, тогда и это... узнаем. Вячеслав, как вы думаете, Эрдоган нанесет удар, как японцы, по Перл-Харбору? А зачем ему наносить удар? По, он будет наносить удар по сирийцам. А зачем ему путинские нужны? А они вынуждены будут помалкивать. Если они нанесут удар, тогда в ответку они получат. А так, какой смысл? Они стоят в стороне и посматривают. А если они будут среди войск... Башар Асада то они будут гибнуть, а он будет говорить: я не знаю, что там. Мочим, мочим там осадистов, а, этих осадитов, блять, осадистов очень хорошо. А если сбивают самолеты, то опять же, самолеты Башараса, да откуда он знает? То есть он говорит, не лезьте ко мне, не надо. Я вот кто летит, все думают, что это от Башара Асада. Но мы поговорим на эту тему. Мужчина и ребенок погибли на фестивале «Внедорожная масленица» в электроуглях. Во время буксировки одного из автомобилей порвал строс, убил мужчину и девочку. И я вот написал у себя в телеграм-канале, в значит, авторский канал Вячеслава Мальцева вот «Так». Вся путинская Россия устроена. Одни кайфуют и катаются, другие смотрят со стороны и попадают под раздачу. Да, вот это вот прям классика. А в Саратове, независимо от каких-то эпидемий, бегали, еле, блины, правда, не на лопате, водили хороводы, пели песни, перетягивали канат. Да я вот написал народ обнулся окончательно, им приходит э -э песец, а они хороводы водят. Сегодня прощенное воскресенье, и я прошу прощения у народа России, но вчера написал, за то, что пытался сделать его немного умнее. Похоже, ум ему только вредит. И, кстати, вот вчера было прощенное воскресенье, Обратите внимание, Путин, который там на всех мероприятиях лезет в прорубь, крестится слева направо, как католик, где-то крестится левой рукой и так далее, но рассказывает, что он православный. Так вот этот самый Путин ни разу в опрощенное воскресенье не попросил у людей прощения, как-то публично, ни разу этого не сделал. Странная очень ситуация. То есть, ну я думаю, что он никакой не религиозный, да, а просто патологический лгун. Вячеслав, а Путин сидел в тюрьме? Пока нет, пока не сидел. Но я думаю, что у него все впереди. И с 1 марта 2020 года, то есть с этого 1 марта запретили торговлю обувью без специальной маркировки. Вот число зверя, то есть на все товары возвели, как помните, в откровении святого Иоанна, да, что никто не может ни покупать, ни продавать, если нет числа зверя. Так вот, это как раз маркировка, и почему то Гудяев по этому поводу совершенно не переживает. А денежки идут этому Усманову, который делит с Путиным замечательно все. Зачем боты копируют комменты? Не знаю, зачем. Это вы у них спросите. Зачем боты копируют комменты? Зачем сборил усы, да? Так. Так. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте, прокомментируйте, пожалуйста, фразу альтруизм и равноправие это смерть общества. Я не знаю, кто такую фразу сказал. Ну, это человек не очень большой души и уж точно небольшого ума. Альтруизм и равноправие это как раз жизнь общества. Смерть общества. А, соответственно, давайте. Значит, мизантропия и а, ущемление прав это жизнь общества. Ну, исходя от противного, да? То есть, человека ненавистничество и подавление всех. Это значит жизнь общества. Это не жизнь. Это разве жизнь? Это говно. Я против такой жизни. Я не хочу такой жизни. Лучше никакой жизни, чем такую. Так... Упоминание, вот пишет мне, я уже говорил сегодня об этом, упоминание Бога внесено в Конституцию России. Интересно, Джозеф Смит пишет, а упоминание Конституции России внесено там, куда надо, у Бога или нет? Вот это вот очень важно. Что после Путина разруха? А разве сейчас при Путине не разруха? После Путина будет восстановление, понимаете? Восстановление в любом случае. Разруха сейчас. Просто скорость этого восстановления зависит от того, кто придет. Какие люди придут на смену. Какие люди смогут этого Путина там через жернова пропустить. И насколько это будет сделано серьезно. и Как в Украине, да, те же самые вернутся во власть, которые были министрами, потом станут президентами, да, как Порошенко. Вот представьте сейчас какой-нибудь этот орешкин, блядь, станет. Ну еще изменится. Ничего не изменится. Так. И.. Вот так. Секундочку. Хотел я. Новости еще прочитать. Опа. Так, так, так. О. Ага, вот российский пенсионер из-за долгов из за услуги ЖКХ пригрозил взорвать дом, ну теперь что его посадят навсегда, что ли, как террориста. То есть вот они цепляют за язык. Школьников, каких-то, вот этих пенсионеров, и рисуют страшные статьи, терроризм, там, экстремизм и все такое прочее. Жуть. Россиянин нашел в своей машине спящего полицейского. Это в Белгороде. Тут бухой, наверное, был. Суд отменил приговор Константину Котову. Второй конституционный суд в понедельник отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию, ну и так далее. Посмотрим, что из этого вырастет. Мать расправилась с семилетними близнецами, один выжил. Она тыкала их ножом, жуть, конечно. Российский подросток-спортсмен совершил самоубийство, пишет из-за игровой приставки. Ну, конечно, нет. Из-за нищеты, из-за того, что происходит в стране, из-за всего этого. Збой произошел на зеленой ветке метро. В Иркутске задержали за взятку чиновника, и он съел вещдок. Сотрудник ФСБ, сотрудники ФСБ нашли КАИН в кабинете российского чиновника. Это руководитель управления Россельхознадзора по Иркутской области. Ну, наркократия правит в России, они все жрут этот, нюхают, вернее, кокаин. Вот откуда он взял кокаин там в Иркутске? Ну, надо спросить, и он скажет, откуда он взял. Но его же не будут спрашивать, потому что следы-то к Патрушеву приведут, к его самолету и ко всем этим делам. Так... Водитель автобуса вытолкал 94-летнего ветерана и порвал его удостоверение. Это было в Приморье, в Уссурийске. Но ну, это вот такой победа Вот эти люди, которые там берут старые сраные свои копейки, ставят на них башни, сделанные из фанеры, пишут, Т-34, да, они вот запросто также же выступают с ветеранами. Да. В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бизнесмена. Жительница ленобласти пыталась задушить свою двухлетнюю дочь. На Кубани масленец закончил с массовым отравлением. Популярного блогера гея избили в Москве. В Екатеринбурге у бродячей собаки отобрали череп пропавшего мужчины. Помните, я говорил, что это будет продолжаться. Вот эти черепа у собак конечности там, и так далее ну потому что понятно в каком состоянии все находится что сейчас уже буквально трупы валяются под, по улицам просто это никто не признает просто не хотят этого признавать Ну собака же не знает о том что не надо это признавать поэтому вот играет с человеческой головой Очевидец, описал гибель россиянки и россиянина его дочери из-за на масленице, но это мы уже сегодня говорили, россиянка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы, будут массово бежать, и правильно делают, представляете, вот как того из Италии привезли и кинули в палату, где больные коронавирусом. Даже если ты здоров... Ну, помните, как поручик дуб или кто там, да, в этом в швейке, который обосрался, а решили, что у нее там холера, да, и бросили там холерный барак. Вот, ну... Я думаю, что здесь, в общем-то, аналогии стопроцентные. Так. И танец три, так... Нет, очень много. Во, включившие гей порно на масленицу россияне оказались под угрозой тюрьмы. То есть это на масленицу Василе Михайловка, Приморского края, кто-то взял и включил гей порно на большом экране. Вот лучше бы включили Навального или Мальцева вот нашу программу. Вот то, что я говорю Путину, там, что мы его на кол посадим, все, вот это бы лучше включили. Срок бы они одинаковый получили. Но разница гораздо, так сказать, очень большая. Польза гораздо больше от этого была бы. Так, значит, продолжаем разговор, как Карлсон говорил, помните? Так вот, слава понятное дело, что ты не врач, но тем не менее, что делать с коронавирусом, в странах СНГ железный занавес установить, а уже ничего не сделаешь. А уже ничего не сделаешь с коронавирусом. Да и до этого ничего не сделать было нельзя. То есть как можно было, когда еще не было. Помните, когда в тринадцатом году я говорил, что надо готовиться к пандемии. Вот тогда надо было готовиться. Время у человечества было. Они как-то по-своему думают, по-другому. Ну да, ну кроме всего прочего, вы же понимаете, если это возвратный вирус, если он периодически возвращается, значит это будет уже хронический такой, как у нас есть некоторые формы гриппа, который периодически так пройдет волна, все переболели потом снова, они опять этим гриппом болеют, и он никогда не заканчивается, так и это. — Человек пишет, я так счастлив, как мочат путиноидов в Сирии, а я русский человек. А что вас смущает? Русский человек и должен радоваться победам над путиноидами. Русскому человеку должно быть радостно, что путинцам дают пиздюлей, понимаете? Это нормально для русского человека. Это нормально для любого, кто считает себя патриотом России. А как же? Ну, оккупационная власть в России. Гитлер фактически у власти в виде Путина. И как, как бы он там себя не называл. Ну, представьте, пришел Гитлер и рассказывал бы э, вам о том, что там завтра будет жить лучше. Ну, как Путин всегда завтраками кормит. А делал бы то же самое, что и Путин. Ну, Пришел бы Гитлер, что бы он делал? Ну, он бы сокращал народ, население. Путин это делает, делает. Неважно, что он говорит. Важно, что он делает. Грабил бы, забирал все нефтегазовые доходы. Так, так. Ну и прочее, прочее, прочее. То есть Путин, кстати, гораздо хуже делает, потому что какой-нибудь Гитлер делал бы это открыто. А он делает это тайно и таким образом еще смущает людей. Они поэтому, что там какая-то шобла сумасшедшая, блядь, дураков, верит ему. Во что можно верить? -то? В то, что он тебя грабит. Вот такие вот делишки. И... Так, вот по поводу Олега Тинькова, значит, он, я так понимаю, возможно дело в Англии по запросу США, выдан орден на его, ордер, орден, ордер на его задержание, то есть он теперь не сможет выехать из Великобритании, но он не под арестом, потому что заплатил залог, как я понимаю, 20 миллионов стерлингов нормальная сумма и таким образом соскочил он и с ареста да, находится не под стражей кайфует ну вот они патриоты вам пожалуйста вот там позиционировался тиньков как большой патриот россии до да, бывший гражданин сша почему кстати он перестал быть не знаю гражданином сша он же стал гражданином и проживает там постоянно, там в Англии, в США, не потому, что его преследуют путинцы. Да, это не Мальцев, который вынужден скрываться там, в том числе от Интерпола. вот и Его никто не преследует. И в Сирии. Средства ПВО Сирии ведут огонь по турецким дронам в районе Хамы. И, в общем-то, турки уничтожили два Су-24 сирийских. Ну, сирийские или российские, кто там знает, никто же не признается, что Су-24 уничтожены, это точно. А тур сирийцы в ответ из шилок там стреляют по дронам, таким, знаете, которые на Алиэкспресс куплены, не по серьезным дронам, они до них не дострелят. Вот мне там кто-то написал в телеграм-канал да нет, этот там серьезные дроны серьезные дроны летают на такой высоте значит какая шилка туда дострелит прикалываешь что ли? шилка дострелит туда вот и я так понимаю что это вот мелочь вот эту пузатую которую сейчас делают турки в большом количестве очень много э, повесили на своем телевидении не только на своем я и по французскому телевидению видел сюжеты о, о применении мелких дронов турками то есть их, толпа этих дронов летит они камикадзе находят цель попадают и взрываются вот таких э, дронов такие дроны из шилок расстреливают и вот Российское командование там в Сирии заявило, что в этих условиях командование российской группировки не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии. Обхохочется, да? Это командование а, той державы, которая потеряла Ил-20 в небе Сирии. Кому она может... Кому это командование может обеспечить безопасность, если не может обеспечить даже своим? Это, если своих даже сбили, ИЛ-20, это просто обхохочешь. Там И вот ватники это все вкуривают и уже забыли, что там в сентябре 2018 -го года это ИЛ-20 сбили. Они уже дальше, они вчера, завтрашним днем живут. Ну, Путин говорит, завтра будет хорошо. Вот они и слушают, будет. Витамин 71 Я думал, Мальцев уже сдох Знаешь, витамин 71 В чем проблема? Ты не узнаешь, когда Мальцев сдохнет Потому что ты сдохнешь раньше Я тебя это гарантирую Не шути так Не надо «Эрдоган, у Турции нет проблем с Россией и Ираном в Сирии». Конечно, нет проблем. Это У России есть проблемы с Турцией, а у Турции нет проблем с Россией. Они там в стороне стоят, сопли жуют, и все. «Эрдоган заявил, что Турция в Сирии не целится в Россию». «Эрдоган, перезаряжаясь, сказал, «Думаю, тут в Россию не целимся». да. Как это сказал, и в темный лес ягненка поволок. Эрдоган делает все, что ему нужно. Путин жует сопли и будет продолжать жевать. Очень это хорошо. Жаль только, что Эрдоган будет уничтожать курдов, а за курдов некому будет заступиться, как, собственно, я и говорил. Помните, то есть от них отреклись все. И очень плохо, что их защитить некому будет. Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Эдлибе без России. Я а знаете, что это значит? Что значит, что Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Эдлибе без России? Это не в Эдлибе ситуацию он предложил обсудить. Это он предложил обсудить катапультирование Башара Асада. То есть готов Иран сдать Асада. И требуется от Турции, требуются какие-то гарантии, что, ну, какой-то последователь Асада <coughs> придет к власти и будет тоже шиитом. Для Ирана важно, чтобы там у власти находился шиит, и все. А Башар Асад или кто-то другой совершенно пофигу. А для Эрдогана принципиально, чтобы тот, кто находится у власти в Сирии, был не Башар Асад. Потому что Эрдоган очень обидчивый человек, наверное, такой же, как я, его очень сильно обидела жена Башара Асада, очень сильно обидела, и, естественно, он заточился, и никогда в жизни это не простит, и поэтому он, я думаю, согласится на любого, но разговаривать он будет только с Ираном, Нахера ему с Путиным разговаривать. И Иран тоже, видите, как технично решил кидануть Путина, молодцы, а Путин опять всех переиграл. СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии, да там, кому только не ударили, я так понимаю, в этом автомобиле был какой-то снайпер, который на голландских высотах там что-то чудил, да, этот автомобиль взорвали, тут показывают по французскому телевидению каждую секунду, как там взрывают какие-то турки, ну, потому что... Идет сразу информация от турок, как они там все бомбят, какие-то конвои разбомбили, какие-то танки Асаду, какие-то машины, тут еще Израиль, и там не поймешь, то есть говорят быстро, поэтому ухватываешь только там кто кого, ну понятно, что Израиль, Сирию, Турция, сирийцев и, и так далее, то есть все, все молотят Башара Асада, ну его войска. Может разделить территорию, но ну, я думаю, что Иран и будет предлагать Эрдогану разделить территорию. И вот в этих условиях, конечно, Ирану было бы интереснее насчет курдов, да, чтобы... Курды достались Эрдогану, потому что у Ирана свои курды, очень серьезно это, и если та часть вдруг зависнет или предложит ее как-то там поделить с Ираном, то ох, может кончиться это очень плачевно. Ты что такое темное пьешь из стакана? Воду пью, это стакан темный, голубочка. слава богу, вино что ли? Даже водку пью. Сижу и водку вот блядь. Так. Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать. Это, если так-то -т -т -т, не желает Путин ни с кем воевать. Ну, это, конечно, неправда, вы же понимаете. То есть, если путинская Россия не будет воевать с другими странами, то Путину придется воевать с собственным народом, потому что собственный народ будет с ним воевать. Он куда-то должен эту энергию перекидывать. То есть они должны ненавидеть там хохлов, рептилоидов, я не знаю, там турок да, и так далее. Путин будет обязательно воевать с кем-то. Он должен выбрать, с кем он воюет, с кем-то на стороне или с своим народом, конечно. Ему выгоднее воевать с кем-то на стороне, но тут опять же он упирается в страшную стену, которую сам построил, он практически уничтожил армию, и у него замечательная армия внутри страны в виде Росгвардии, полиции, ФСБ, для чего? Для того, чтобы душить собственный народ. То есть, если бы он хотел милитаристскую хунту, нужно было бы укреплять армию и обращать агрессию наружу. А он уже обратил агрессию внутрь и создал полицейский режим. Такой режим не может сопротивляться внешним воздействием. Чудес не бывает. Я имею в виду не воздействие, а внешней агрессии. Так что вот еще раз напоминаю, себе прям поставил, что за студию на колесах заплатили задаток, обещали бы в течение 10 дней ну, около того, вернуть полностью, ну, отдать полностью деньги и забрать. Студию, Студия мне очень понравилась, я вам скажу, это лучшее из того, что видел. Как, как ни странно, вот два, две машины последние мы посмотрели, они обе хорошие, но выбрали из двух одну. Слава Чеченцы поддерживает вас. А, Аслан Бек, спасибо большое, но это и не мудрено, потому что когда спрашивают, что Мальцев планируют для Чечни, мальцев для Чечни планирует свободу, то, что чеченцы сами для себя планируют, понимаете? Единственное, что я считаю вообще непоколебимо, это право нации на революцию, право нации на самоопределение, право нации решать свою собственную судьбу, поэтому когда говорят, а вы вот там, что для чеченцев запланировали? Я для чеченцев запланировал, что есть чеченцы, которые сами для себя все запланируют. Что не нужен русский мальцев, и России в данном случае не нужна. Абсолютно. Что планировать что-то за чеченцев. Не надо. За чеченцев очень много планировали, и мы знаем, чем это все закончилось. Не надо. Мы не будем это делать. Да под пистолетом даже не будем делать. Ни в коем случае. Так что я понимаю, я бы на их месте тоже поддерживал такого как Мальцев, безусловно, кто всегда там с самого начала и до конца говорит одно и то же и делает одно и то же в одном и том же направлении. То есть говорит о свободе народов, о том, что они должны самоопределяться в, так сказать, в этом мире и самоопределяться, какими они будут в будущем, с кем они будут, для того, чтобы не было конфликтов, не было проблем. Есть ли во Франции ваши сторонники из России? Конечно, полно, Евгений. Полно сторонников во Франции. И я общаюсь с этими людьми. Вячеслав, как относится к поговорке «враг моего врага, мой друг». Вот вы знаете, я об этом очень подробно говорю в субботу, о, в, в пятницу говорил, или в четверг врать не буду, посмотрите. Я не считаю, что враг моего врага мой друг. Я живу по другим принципам. Мой друг это мой друг. А враг моего врага это враг моего врага. Ну ни в коем случае не друг. Если это совпало, ну, слава Богу. Но если это не совпало, я не пытаюсь искусственных друзей плодить, зачем они мне нужны. Так, на Дудлибом Турция сбила два самолета Су-24, но мы об этом говорили, да, и вот самое смешное, но это просто катастрофа, наверное, какая-то там в головах происходит, я думал, что это путинские СМИ врут, залез на турецкие сайты, турки говорят, что сбили Су-24 при попытке атаковать турецкие самолеты, представляете, там... 23-миллиметровые пушки, но условно пушки, потому что это пулеметы, больше никакого оружия нет, остальное это бомбы, там, свободно падающие всякие-всякие, и... Вот эти вот бомбардировщики да, напали на F-16, ну, обхохочешься, представлять, Ну, то есть, это одна секунда. Ну, вы видели, что стало с тем Су-24, помните, который атаковало F-16 на территории Турции. Помните, когда нож в спину Путину всадили. То есть, шлеп, и нет никакого Су-24. И, в общем-то, это, как говорится, делается там, Мгновенно фактически, да, тут рассказывают, все рассказывают, что они сами напали, очень похоже на Южный парк, помните, когда запрещено, там было в Америке запрещено охотиться на животных а, в какие-то периоды, в каких-то там, ну, в частности, вот в Южном парке как раз в каких-то там заповедниках, если только этот зверь не хочет на тебя напасть. И там было принято причем застрелить какого-то зверя, там неважно, косуля, там индейка или там кто крикнуть, она хочет на меня напасть, бах там и все. Вот так и это тоже надо там кричать, что а они нас атакуют, F-16 должны заходить на... Су-24 кричать, они нас атакуют, прикрой там и так далее. Но очень смешно. Я помню, как этот Господи, Рудской, как Рудской рассказывал мне лично, да, когда приезжал в Саратов. И, кстати, сказал тогда интересную фразу, он сказал, что если приеду Заеду в Кремль, ну, в качестве президента, естественно, в чем я тогда сомневался, то возьму вас в качестве, значит, вот, федеральной службы охраны, ну, то есть в качестве охранников. Тогда мне это польстило, честно говоря. Конечно, я понимаю, и тогда понимал, что никогда не пойду, но сильно польстило это. Вот, и... Вот он рассказывал, как его сбило в 16, когда он на Миге-23 организовывал а, бомбометание. Причем оно не на весной было, а там была какая-то у афганских муджахедов какая-то пещера, и нужно было заходить по ущелью. А в конце вот эта пещера, и вот самолеты... И, который он поднял эскадрилью, собственно, да. И в общем, как Камэск сам действовал. На самом деле он был там дивизии, что то командир, я уж не помню, ну, что-то значительный какой-то товарищ, он там наверху висел и все это корректировал. А они заходили и туда стреляли ракетами. И вот он говорит: когда его F 16 атаковал, он увидел, только табло горит. У него табло загорелось, и через секунду он почувствовал, что уже самолета нет, а он свободно падает, и все вокруг горит, и он, говорит, даже не катапультировался просто отстегнул кресло, потому что катапультироваться смысл не было. А, все, самолет уже не было. Не из чего было катапультироваться. И, говорит, вот были перчатки, он затушил перчатками, эти стропы горели у парашюта, загорелись чуть являться. Ну вот так он сопротивлялся. И русской, наверное, это не какие-то там сирийские пилоты смешные, это человек с огромным боевым опытом. Так что нашел май... смайлик Мальцева. Пишут, Ванвуя привлекла 3-4 миллиарда инвестиций для развития спутниковой системы. Удивительная ситуация. Да? OneWeb устанавливает по всему миру спутниковый бесплатный интернет. На этот интернет уже подписались Казахстан, Грузия, Армения, ну еще целая куча стран. То есть подписались абсолютно все. Россия запускает эти спутники, и первоначальный план был какой, что на халяву OneWeb будет э -э транслировать свой интернет на всю территорию России. Но потом путинцы увидели, что они не могут это контролировать что этот интернет для них, как говорится, вещь в себе. Они не смогут там ничего, никакие гайки закручивать. И они отказались от халявного интернета. Они сами запустят эти спутники и не будут в этом участвовать. Представляете, какой парадокс? Представляете, что такое путинщина? Это жесточайшее преступление против народа России, против России как страны, и против народа и против будущего, против наших детей, внуков и так далее. Жуччо сотворил этот подонок. Так. Так, Путин это смерть всем, да. Ну, Эрдоган, вот э, тут сейчас в Турции, события в Турции обсуждают. Вердоган поступать так, как ему выгодно, безусловно. То есть он не делает ничего, что невыгодно лично и ему. Но парадокс в том, что его личная выгода совпадает с выгодой определенного турецкого направления. То есть если, допустим, Турция как страна да, может считать действия Эрдогана не абсолютно деструктивными. А для Турции как для страны он делает много положительного. Хотя масса деструктивной работы совершенно чудовищно. об этом я не буду говорить, я всегда об этом говорил, вы уже слышали миллион раз. Но он делает положительные вещи. Вот для России Путин ничего положительного не делает. Он делает только положительные для себя, для своей шоблы и так далее, для своей власти. А власть Эрдогана сейчас, так сказать, ну, в подвешенном состоянии. Он ее, конечно, укрепил. Но она будет зависеть от того, что сделает он в Сирии. Выполнит ли он свои обещания? Он уже столько наобещал народу Турции. То есть он защищать э, должен э, правоверных в Сирии, да, Суннитов защищать в Сирии, братьев своих защищать. Он должен там отпор террористам, то бишь читайте это курды, да, курдам дать отпор. Э, курдов там очень много. И курдов много в Турции, то есть давая отпор там, он может получить отпор внутри Турции, получит его наверняка. Он должен разобраться с Башаром Асадом, и Асад для него личный враг. Поэтому посмотрим, как он все построит, но он уже все построил красиво, он нейтрализовал Вову Путина его Путин машет крыльями, а сделать ничего не может. его вывели из игры. Вот иранцы сказали, что будут напрямую сотрудничать и обсуждать с Турцией. Все, Вова им не нужен. И мы говорили об этом, что Вова на самом деле не нужен нигде. Вот помните, по этому поводу я приводил анекдот, когда сучья свадьба бегает. Там кобели лохматые, здоровые такие. Сука бегает. Течная такая, и, и, и маленький такой, и лохматый такой, мелкий такой. Ему говорят, такие другие кабеля: а ты что тут появился? Ты посмотри, какая она здоровая. Даже если ты туда прорвешься, ты только, да, даже не подскочишь. А зачем ты здесь нужен? Он говорит, страсть люблю, крутые тусовки. Вот Путин напоминает мне вот этого мелкого кабеля, который ничего не может сделать. Абсолютный импотент. По многим причинам. Но ну, страсть любит, крутые тусовки. И, и сейчас его, конечно, унизят. Очень унизят. народовластие С Россией все смеются. Ну, не знаю насчет смеются. Вы понимаете, когда у власти это у этого Малифика ядерное оружие, кто ее знает, что ему в голову может сбрести. Он вдруг взгрустнется, его почувствует себя обиженным. Представляете, какой он там жизнь его подходит к концу. Что может там учудить, мы не знаем. Так что, еще один вопрос, что э -э -э, если вы Помните, мы объявляли маску медицинскую э, символом сопротивления. Путинцы начали рассказывать о том, что здоровый человек не должен носить маску. Всякие врачи, что это вредно носить маску. Поэтому везде и всюду вставляйте эту маску. Пусть люди одевают, носят маски как символ сопротивления. Это надо делать обязательно. И делать быстрее. И везде делать надписи на стенах. Маска, медицинская маска, символ сопротивления. Там, одевайте маски. Везде вот эта фраза. Я, я напишу сегодня, наверное, там, в течение ночи, закину там, несколько лозунгов. И эти лозунги давайте везде нужно распространять, чтобы люди одевали маски, и они ничем не рискуют ну вирус, они боятся вируса и все и я думаю, что надо Вове создать очень большую проблему с его голосованием а вот такие атрибуты какие-то, фетиши да, фактически, как маски могут здорово насрать так спасибо, что смотрите сейчас Почитаю, что написали в донаты. Так. Так, Анатолий. Спасибо, Анатолий. Владимир Антонов. Спасибо. Мальцеву, как всегда. Ура! Ура, хорошо. Дмитрий У РК. Вячеслав говорила о сакральной жертве оппозиции не за три года, а в конце 13-го, не знаю, там у меня стоит это число 1 марта, я говорю, 1 марта, да, а ссылка идет, я специально пошел на 28 февраля. И это, если я помню, 12-й год, 28 февраля 2012 года, когда Немцов выпустил доклад о хищении в Сочи и назвал его известным птицем на букву я Не-не-не, я говорю это, это февраль 2012 года. Дали не для озвучки. А... Да, хорошо. Отлично, спасибо. Прокрастин. На заправку студии на колес. Дядя Слава, спасибо вам за то, что вы делаете от чистого сердца. Ваши эфиры, как видеоуроки о том, как нужно жить правильно по совести. Надеюсь, дожить до практики. Спасибо. Я тоже надеюсь. Кучум удивлен царевой наглости, недостоин Вова жалости. Вместе с ним царева Шушера, а началось все... А, а шушера началось все это не вчера. Хорошо. Андрей таксист. Донат на студию очень долго грузится почему-то. Ну, бывает, да. Я, честно говоря, не знаю, почему. Укупник Аркадий. Спасибо, Аркаша. Надежда, по вашему усмотрению. Спасибо. Джонс Сэс. Спасибо. Игорь Копеечка от души на усмотрение. Спасибо. Так и... Ага, Роман, Вячеслав, как вы думаете по поводу дальнейшего развития дела Юкоса? Начало ареста имущества РФ. Новый виток антизападных настроений, всякие пакости против западных компаний внутри страны, что дальше спасибо за важное дело. Ну, во-первых, под это дело захотят денег украсть, как вы помните, Сечин в свое время нанимал адвокатов, которые не смогли даже написать в, в Лондонский высокий суд заявление правильно, на этом основании, что неправильно написано, их отбрили, а им за это заплатили 100 миллионов фунтов стерлингов, 100 миллионов, не 100 тысяч, можете себе представить, за то, что они написали заявление. Ну, поэтому, я думаю, что здесь тоже будет отмывка денег, много еще веселого мы увидим и я думаю, что аресты имущества будут, все еще посмотрим Сергей, спасибо так, и вот посмотрим, что написали в донат студии на колесах или в мобильной студии, кому уж как нравится так, так, так ага Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программу «Плохие новости». Напоминаю, что под описанием к видео есть все наши кошельки, почты и так далее. Влад, на студию, спасибо. Евгений, бюджет Франции в конечном итоге, спасибо. Джернсен, курсач под Мальцево, заходит на ура. Дядя Слава, привет, на студию, спасибо, здоровья вам, добра близким, Алексей Замараев, спасибо, Алексей, Костята, спасибо, Валерий СП, спасибо, Сергей, на студию, Слава, извини, сколько могу, спасибо, Сергей, огромное спасибо, Мэй, Мы... на студию, спасибо, Джон Сес, спасибо, Дмитрий, смутные времена настали, конец, скоро, надеюсь, сначала за нами, важный вопрос, люди дикие и себе не верят, многие не готовы уйти от рабства, как относишься а, к лайф-спириту? считаю, что тоже путь от рабства, не не знаю как, как отношусь потому что не знаю о чем говорить <gills> спасибо я посмотрю так и так храмы у на студию удачи Лад, From SF. Внеочередной донат из Сан-Франциско на студию. Первый донат из нескольких внеочередных. Если можно, подтвердить, пожалуйста, что вы видели два моих письма. Видел, конечно, электронные почте. Желаю удачи с покупкой. Я сегодня планировал э, перезвонить как раз в понедельник и после эфира. И спасибо большое. Так, птица. Ага, это уже вчера, да, спасибо, Валерий, спасибо, Лариса, удачные покупки, простите, что мало, спасибо, Лариса, о чем вы говорите, так, Хантенгри, Ксантенгри, да, наверное, читается, Наталья, Симонина привет из Саратова. У нас уже, наверное, весна. Я с 1944 года и еще надеюсь на нашу победу. Здорово, спасибо. А я с 1964 года. И иногда, честно говоря, бывает, что и не надеюсь. Но сейчас вот все-таки вот не было бы таких, как вы, Наталья, то я бы даже и не надеялся. Спасибо, что вы есть, вы меня поддерживаете. Зеленый дракон, спасибо. Андрей Тритон, надеюсь, еще увидится. Спасибо. Все по одному доллару хватит на мобильную студию. Л летний высылали, Выспали сухой лед в крошечный бассейн в закрытом помещении, самоубились. А вице-президент Союза химиков заявил, что они сварились в соляной кислоте в стране, похере на Вице-президент такое сказал. Если вы посмотрите на мой. Uh, этот в тот в тот момент, когда они это сотворили, uh, если вы посмотрите на uh, канал, мы вот я прям вам сейчас прочитаю авторский канал Вячеслава Мальцева, смотрим uh, по этому поводу, что я пишу. Писал прям секунду, это очень важно. Это очень важно. Я, конечно, не вице-президент химиков. Так, так, так, так. Где? Четыре человека получили химические ожоги, упав в бассейн сухим льдом в Москве. Написано в 2 часа ночи в тот день, как раз, когда это случилось. Вот я пишу. А это ТАСС, пишет Телеграфное агентство Советского Союза. И ни в коем случае не виться там какой-то химик. Да, ну, я думал, что даже они должны знать химию. Я пишу ТАЗ, а точнее ТАЗЗА. это не просто путинские дебилы, а просто дебилы. Как можно получить химические ожоги, упав в бассейн сухим льдом? Тазовцы никогда газировку не пили. В бассейне с сухим льдом можно задохнуться углы, углекислым газом, так как он тяжелее воздуха. Вот ссылка по этому поводу. И переходим по ссылке. Вот нажимаю «Перейти». И что же мы выйдем по ссылке? Журнал «Все о космосе». В 1986 году в Африке загадочный выброс СО-2, ну, то есть углекислого газа, убил сотни человек. 21 августа 1986 года на озере Ньюс, расположенном вулканическом кратере на северо-западе Камерун, произошла одна из самых странных и загадочных природных катастроф в истории. Озеро внезапно выпустило сотни тысяч тонн углекислого газа, по оценкам экспертов, около 300 Тысяч. И это облако тихой смерти распространилось по местности на скорости почти 100 км в час. В течение нескольких минут от удушья погибли 1746 человек и более тысяч голов скота. Эффект был столь разрушительным и стремительным, что на ум приходит в сравнение только с библейской чумой, которая внезапно накрыла три деревни в радиусе 25 км т, т, т, т, и так далее. Ну и там фотографии. И прочее То есть Это Я, как вы понимаете Никакой не химик и, В общем-то написал сразу Как только узнал об этом Почему? Потому что я прекрасно знаю Что такое углекислота и сухой лед В детстве Ну кто, наверное, из мальчишка моего возраста не делал Мы брали воду Откалывали сухой лед Кидали в воду он испарялся, проходя через воду, делал газировку. Эту газировку мы пили, она была холодная и вкусная. Так что, какую-то чушь, я не знаю, какие-то... Ну, это путинские химики, вполне допуская, что у них такое видение, да? Помните, как Остап Бендер в фильме... В книге-то этого нет, да, в фильме Гайдая... Нет, не гайда, как раз в фильме Захар он кричит, когда нарисовал там сенителя, он кричит, я так вижу, ну давайте спорить, вот приблизительно эти также видят черти, так. «Привет из Самары, Вячеслав Мальцев, какое сопротивление никогда начнется?» Александр спрашивает. «Александр, без вас не начнем, конечно». Я причем не шучу, я говорю на полном серьезе. «Без вас Путина не победить, Александр. Поэтому, если вы не подключитесь, значит, никогда не начнется. Вернее, уже не началось, но пока оно не начнется. Для вас мы Путина не победим. Поэтому я очень прошу вас, подключайтесь». Так, В компот бросали. Да, и в компот бросали везде. Поэтому для меня, конечно, было странно узнать, что люди, которые еще там какие-то блогеры, у них там миллион подписчиков, не знали элементарные вещи, что если 25 килограмм сухого льда выкинуть в бассейн, а это будет закрытое помещение, ну даже и не закрытое, все тяжелее воздуха, а потом прыгнуть в бассейн, то ну, просто задохнешься и погибнешь. Это же элементарно совершенно. Ну, вот видите, теперь об этом благодаря этим блогерам знает весь мир, что не надо прыгать в бассейн с сухим льдом. Но все равно их жалко. То это время Дарвина, что-то, к сожалению, Мальцов, а где сейчас Аяцк? Ну, мы, знаете, с ним не переписываемся, поэтому, я не знаю, в Саратове, наверное. Мальцов, где сейчас Аецков? Прикольно. Покажите котика. Ну, они, наверное, замерзли, спят, так что... Если придут, покажем обязательно. Спасибо большое что смотрите, надеюсь, у нас все получится. Не надо паниковать из-за коронавируса, но надо как бы, не молчать, ни в коем случае не надо молчать. Нужно раскачивать ситуацию, сейчас в этой ситуации лодку раскачать гораздо проще. Особенно там путинские эти конституции, 9 мая, представляете, там. Надо, чтобы на 9 мая все вышли в масках и снесли Путина. Это самый лучший вариант будет, самый лучший. Или чтобы он зассал и сказал, что сегодня 9 мая не будет коронавируса. Так что, ну и тогда в любом случае будет снесен. И по возможности, если вы видите Путина, плюете ему в рожу, и снимайте это на видео. Да здравствует революция, до свидания.